Здравствуйте, с Вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из цикла «Рак – как исцелиться с помощью мыслей». Давайте обобщим все изученное ранее. Увидим в целом психосоматический механизм заболевания раком. Стресс или внутренний конфликт является фактором, способствующим возникновению болезней, в том числе и рака. Особенно пагубно эти ситуации влияют на человека, если в результате он лишается каких-то важных для него межличностных отношений или роли, являющихся главной частью его представления о себе, или же если он попадает в положение, кажущееся ему безвыходным. Более того, судя по различным данным, эти критические стрессовые события обычно происходят в период от полугода до полутора лет, предшествующих обнаружению у этого человека онкологического заболевания. На протяжении своей жизни многие попадают в стрессовые ситуации. Однако человека делает уязвимым для болезни не столько сам стресс, сколько то, как человек на него реагирует. В некоторых случаях наши принципы настолько ограничивают возможности борьбы со стрессом, что человек оказывается в безвыходном положении. В результате он погружается в депрессию, его охватывает отчаяние, ощущение безнадежности и беспомощности. Словом, все те чувства, которые, как известно, предшествуют раку. Осознанно или неосознанно, человек начинает рассматривать свою тяжелую болезнь или смерть как возможный выход из создавшегося положения. Лимбическая система, связываемая с деятельностью глубинных отделов головного мозга, участвует во всех процессах направленных на самосохранение организма. Она отвечает за реакции типа «драться» или «убегать». Эта лимбическая система регистрирует стресс, его последствия, все чувства и ощущения человека. Она реагирует также и на переживаемые человеком отчаяния и депрессию. Лимбическая система воздействует на организм в основном через гипоталамус – особый отдел головного мозга. Полученные от лимбической системы сигналы гипоталамус передает по двум каналам. Во-первых, отвечая за реакции на эмоциональный стресс, участвует в управлении иммунной системы. Во-вторых, гипоталамус играет ведущую роль в управлении деятельностью гипофиза. Гипофиз, в свою очередь, регулирует работу эндокринной системы, которая отвечает в организме человека за выработку гормонов. Иммунная система, система естественной защиты организма предназначена для того, чтобы изолировать или уничтожать любые злокачественные клетки, которые, как полагает современная медицина, время от времени образуются в организме каждого человека. Подавление иммунной системы может привести к распространению раковых клеток. Психосоматика полагает, что эмоциональный стресс через лимбическую систему и гипоталамус угнетает иммунную систему, что приводит к повышению уязвимости организма для развития рака. Имеющиеся данные говорят о том, что помимо ослабления иммунной системы гипоталамус, реагируя на стресс, воздействует и на гипофиз, переключая режим его работы таким образом, что эндокринная система меняет гормональный баланс организма. Нарушение гормонального равновесия увеличивает чувствительность организма к канцерогенным веществам. Подобное нарушение гормонального равновесия может привести к росту производства атипичных клеток и снижению способности иммунной системы бороться с ними. Такая последовательность физиологических изменений создает оптимальные условия для развития рака, причем одновременно уменьшается способность организма сопротивляться нежелательным элементам и увеличивается производство атипичных клеток. Все это в результате может привести к возникновению и развитию угрожающей жизни человека болезни. Таков механизм развития рака с точки зрения психосоматики отрасли медицины и психологии, которая изучает воздействие психоэмоционального состояния человека на его физическое здоровье. Можно ли развернуть этот механизм в обратную сторону? Можно ли обратить развитие болезни вспять? Современные исследования в области психосоматики, онкологии, онкопсихологии подтверждают, что можно. И именно этому будут посвящены все последующие выпуски этого курса «Как исцелиться с помощью мыслей». До встречи в следующих выпусках.